Как набрать подписчиков в социальных сетях? Здравствуйте! Меня зовут Тимошенко Павел и в этом видео я хочу, я хочу рассказать вам о сервисе для набора подписчиков или для раскрутки и продвижения в социальных сетях, который называется Лайк и срок. То есть Лайк и срок это сервис именно для раскрутки продвижение своих аккаунтов таких в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, Google+, YouTube, LinkedIn, LinkedIn и Pinterest. <coughs> То есть, практически все самые популярные социальные сети, которые сейчас а, существуют. Немного давайте расскажу о возможностях этого сервиса. То есть, лайк и срок – это новый способ привлечь внимание в социальных сетях ваших действующих и потенциальных клиентов по приемлемой цене. Вы можете создавать задачи для всех пользователей нашего сервиса и вознаграждать их за каждый лайк, подписку или посещение на сайт. Также вы можете сами ставить лайки, репостить и ретвитить понравившиеся вам страницы, получать вознаграждения и привлекать новые контакты по своим интересам. То есть на этом сервисе мы можем как раскручивать, покупать подписчиков, лайки, так можем и сами зарабатывать на выполнении этих заданий. То есть сервис очень хороший, я им давно уже пользуюсь и никаких нареканий нет. Для того, чтобы зарегистрироваться в этот сервис, нам нужно нажать на кнопку «Регистрация». Далее здесь мы придумываем наш логин, далее вписываем почту, здесь вписываем пароль, ниже повторяем пароль и нажимаем кнопку «Создать пользователя». Я сейчас зайду в свой кабинет и покажу а, кабинет изнутри. Итак, вот так вот выглядит наш кабинет. То есть все в принципе достаточно просто. И для того, чтобы а, создать нашу задачу, нам нужно сначала пополнить баланс. То есть, вот у нас есть кнопка «Пополнить баланс». Здесь у нас есть а, 6 платежных систем, такие как PayPal, Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги, Kiwi, Tair и Bitcoin. Минимальная сумма для пополнения – 1 евро. То есть, здесь начисления происходят а, в евро. То есть, в принципе, я думаю, что с пополнением не, не должно у вас возникнуть никаких проблем. Вот. После того, как вы пополнили свой баланс, можно перейти в раздел «Мои задачи» и выбрать раздел «Создать задачу». Далее, здесь у нас представлены все сети, которые на данный момент а, работают. И здесь мы можем выбрать ту сеть, которая нам нужна для раскрутки и набора подписчиков. Я здесь в основном раскручиваю свой аккаунт на YouTube, ВКонтакте, набираю группу и в твиттере я заказываю ретвиты и репосты. То есть как это делать? Вот нажимаю на YouTube, далее опускаемся вниз и здесь нам показано, что мы их какие подписки, лайки, просмотры или дизлайки. Нажимаем просмотры. И ниже нам нужно просто вставить ссылку на наше видео, которое мы хотим раскручивать. И далее здесь мы выставляем вознаграждение за одно действие. То есть вот один просмотр у нас стоит 0,001 евро. То есть здесь цена очень даже такие приемлема. Далее мы можем выставить ограничение в день и всего ограничения, сколько нам нужно. И далее мы нажимаем создать задачу. То есть, все очень удобно и все очень по доступным ценам. То есть, вот такой вот замечательный сервис для набора подписчиков в социальных сетях. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Регистрируйтесь и начинайте развивать свои аккаунты в социальных сетях.